Меня зовут Мария, я хожу в центр помальгаут и занимаюсь йогой для беременных. Хожу я сюда, потому что беременным нужно уделять даже в два раза больше своему вниманию здоровья. И плюс первый месяц беременности, наверное, был какой-то испуг, страх за себя. И разленилась, и лежала, и не двигалась. Вот, а когда ну, и поняла, что он начинает и болеть поясницы, и ножки, что нужно разминаться, что нужно также тренироваться продолжать, и нашла вот этот центр, и благодарна ему, здесь настоящее спокойствие. Это центр, дарящий улыбку, дарящий наслаждение беременностью. Вот, всех призываю, особенно мамочек, позаботиться о себе и о своем здоровье.